Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Колантерная, и я сегодня буду говорить о финансовой ответственности. Я сегодня обещала в рамках марафона поговорить с вами о финансовой ответственности. Я вам сначала сейчас расскажу о своей позиции, да, и потом буду отвечать на ваши вопросы. И, как обычно, я выберу победителя, у нас тут целая история. Как вы видите, сзади тут у меня копилка моя любимая. Мой талисман привлекает денежную энергию. Смотрите, существует распространенное мнение о том, что в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина должна его вдохновлять. Это прослеживается в очень многих эзотерических школах. Я выступаю исключительно как психолог, но об эзотерике тоже помню, конечно же. Смотрите, как психолог я говорю о том, что все, что с нами происходит, это результат наших позавчерашних действий. Если мы находимся в какой-то точке, которая нам по каким-то причинам не нравится, я вам скажу по секрету, нам всегда что-то не нравится. Всегда есть что изменять, всегда есть над чем работать. Но когда вы задаете себе вопрос, что именно в этой точке да, меня сейчас не устраивает, что мне не нравится, все, что с нами произошло до этого момента и то, что с нами происходит сейчас, это результат наших позавчерашних действий. То есть наша жизнь соткана из причинно-следственных связей. То есть, если у меня сейчас вот такое вот материальное положение, да, то есть мы сейчас говорим о финансовых взаимоотношениях, о финансовой свободе, о финансовой независимости, о финансовой ответственности. И если вас сейчас не устраивает ваше положение финансовое в данный конкретный момент времени, задайте себе вопрос, какие позавчерашние действия привели меня в эту точку. Поэтому я говорю о том, что в семье, в жизни, необходимо брать ответственность на себя. Вот как ни крути! Если мы говорим об эзотерике, если мы говорим о колдовстве... Вернее, не так, просто говорим об эзотерике. Я не зря написала такую провокацию небольшую да? «что делать с мужем для того, чтобы он больше зарабатывал?» Ответ «ничего». То есть с мужем делать ничего не нужно. Можно работать только над собой берем ответственность за происходящее с вами, на себя и улучшать можно только себя изнутри потому что у эзотериков считается и у продвинутых колдунов скажем так да, когда человек направляет свои мысли, действия, ответственность в сторону других людей это называется вот это вот и называется непосредственно колдовством и магией. Не зря многие, насколько я знаю, эзотерики и колдуны, да, они против того, чтобы делать какие-то привороты, отвороты, потому что ответственность можно брать только на себя и у них тоже, и в их мире тоже. Я далека от вот этих вот вещей. Если мужа нет, прекрасный вопрос. Тем более, если мужа нет, то о чем мы говорим? то, конечно же, ответственность, полностью ответственность лежит на вас. Вот такую вот мысль я хотела донести. Смотрите, еще раз, что я хочу подчеркнуть, да, что я хочу сказать. Как мы можем вдохновлять партнера для того, чтобы он зарабатывал больше? Если говорить уже о вдохновении, можем работать только над собой, становиться лучше собой, э, самой, не, не ковырять ему мозг, «зарабатывай больше, зарабатывая вон. Больше». Сосед зарабатывает больше, вот он на лучшей работе работает. Это не вдохновение. А когда вы становитесь лучше, когда вы растете, тогда, соответственно, и вырастают доходы у ваших партнеров. Есть такая хорошая фраза, Мэм где-то ходит, ее приписывают Фаине Раневской, что женщина, которая экономит на себе, вызывает одно единственное желание экономить на ней. Я не знаю точно, кому принадлежать эти слова, но они очень точно выражают ну, правду, да, отношения. Если женщина не умеет себя любить, если женщина не умеет сама вдохновляться от себя, то, соответственно, она никого и не сможет вдохновить. Поэтому с чем можно работать? С кем можно работать? Можно работать только над собой. Я сейчас буду отвечать на ваши вопросы, которые задавали мне в посте. Знаете, еще о чем хочу рассказать? Еще такая небольшая история, ремарка про меня. Я, когда была маленькая, мне было 6 лет, у меня умер папа. При этом мой папа был очень успешным, он был военным моряком, у него была очень хорошая зарплата, мы жили в Москве, мама ни в чем себе не отказывала, ни в чем не нуждалась. То есть семья у нас была очень благополучная, и все было прекрасно, и все было хорошо. И в тот момент, когда умер папа, мир рухнул, и у мамы в том числе, да, и вот она осталась со мной маленькой, да, был Советский Союз, и это немного облегчало судьбу и жизнь. Но все равно... В тот момент, да, по всей видимости, эта детская травма так глубоко во мне засела, что во взрослой жизни я это перенесла во взрослую жизнь. Какие бы ни были взаимоотношения, как бы легка и прекрасна ни была жизнь, как бы вот все замечательно не было, и можно было бы опереться на своего партнера, когда можно опираться, это прекрасно и замечательно. Но в жизни бывает всякое, и поэтому. Доверять можно только себе и то и себе. <смех> Тоже не особо можно доверять. Да, но в плане на, на... я говорю о том, что рассчитывать необходимо только на себя. Но так построена жизнь. Это ответственность за свою жизнь перед, окружающими, перед окружающей действительностью. Потому что отношение к действительности наше это иллюзия. Все, что с нами происходит, это иллюзия. Там был хороший вопрос: как мужчине вдохновить себя у Артема. Ищите, что вас вдохновляет. Ставьте перед собой цели, мечты, идите за ними. Не обязательно мужчине нужна женщина для того, чтобы зарабатывать хорошо. Так, вот тут вот есть вопрос. Он не умеет грамотно распоряжаться деньгами, в отличие от меня. Я контекста, начала вопроса не вижу. Ну, повторите, пожалуйста. Так, читаю сейчас под постом. Так, так, так. Такой вопрос. Я понимаю, что не должна забирать денежную энергию мужа и перетягивать одеяло на себя. Я знаю, что все, что заработала, должна тратить на себя, а семью должен содержать он. Но как это осуществить на практике, если зарабатывать получается у меня, а у него нет? Детей кормить-то надо? Вот очень хороший вопрос. И я считаю, что всякие вот эти вот эзотерические школы, которые вносят смуту, да, очень сильно перековеркали наше финансовое осознание современной действительности. В какое время мы живем? Современный мир он такой, что ну, мужчине не нужно ходить на охоту и добывать мамонта. Женщина наравне с мужчиной сейчас зарабатывает деньги и тоже прекрасно может себя обеспечивать, может дарить себе подарки. Может прекрасно обеспечивать семью. Поэтому вот эти вот фразы я заработала и я теперь должна потратить это на себя, но у меня дети, а муж не зарабатывает. Ну, вот это, я считаю, неправильной информацией, которая засоряет мозги. Я считаю, что взаимоотношения с деньгами внутри семьи они очень похожи на секс. Вот как вам хорошо? Вот что приносит вам успокоение и благополучие, вот так и должно быть у вас. И как это будет происходить, вы можете только договориться между собой. Я в шоке сейчас работаю над тем, как вдохновлять мужа. И сейчас, случайно, вижу ваш эфир. Это знак. Ольга. Поймите мои слова правильно! Если вы будете работать над собой и расти, ваш муж и так вдохновится! Я это хочу сказать! Не нужно делать специальные действия и толчки, понимаете? То есть чуфыр-чуфыр на мужа делать не нужно, потому что, если мы целенаправленно делаем что-то с другими людьми, мы совершаем магические действия, которые ну, просто ломают потом нашу жизнь. Про копилку говорили? Говорили! Есть, висит про копилку, поэтому я повторять не буду. Вы можете посмотреть видео. Как мотивировать мужа работать над собой в плане финансов? Я сама прохожу тренинги, читаю книги по финансам. Вот работайте над собой, зарабатывайте так, чтобы муж хотел за вами тянуться и догонять вас. Так. Так вот, я вернусь все таки к этому вопросу. Если у женщины получается зарабатывать, да, а у мужчины, например, получается сидеть с детьми, почему бы и нет? Ну, Я вообще к взаимоотношениям между людьми, особенно в семье, отношусь так, что, если вы считаете, кто кому сколько сделал и кто кому сколько должен, это называется бухгалтерия. Это к любви никакого отношения не имеет. Если вы живете с мужчиной и хотите по какой-то причине, чтобы он вас обеспечивал, ну либо это нужно было, необходимо было договариваться на берегу, что вы будете делать, перед алтарем давали клятву в любви, в радости, в болезни, в горе и так далее. Да? То есть вы сделали выбор тогда, когда вы вышли за него замуж. Вы можете друг другу... Помогать, вы можете друг друга поддерживать, вы можете наравне делать вклад в ваши взаимоотношения на энергетическом уровне и на финансовом уровне. Но вот об этих, о том, кто что должен делать, да, это ну, договаривайтесь. Должно быть так, как устраивает вас внутри семьи, как в сексе. Кому-то какая-то нравится, а кому-то какая-то не нравится. Вот договоритесь! Вы точно так же и с деньгами. Кто на кого тратит деньги, каким образом, кто как зарабатывает? И если у одного, получается, лучше зарабатывать, то почему нет? «Если он готов сидеть дома с детьми, для меня временное развитие, энергетически он не обслабнет в плане финансов». Ну почему он должен ослабнуть? Если, он... если его Финансовая энергия сейчас слабее, чем ваша, да, и он прекрасно справляется с такими обязанностями. И вы хотите жить с этим человеком? Вы готовы жить с этим человеком? Вы хотите с ним воспитывать внуков? Но ну, так зарабатывайте вы больше! Вы будете зарабатывать в два раза больше, даже если его финансовая энергия ослабнет. Хуже от этого кому, если у вас одна семья? Ну, По-моему, только выигрывают все. Сижу в декрете, маленький ребенок, муж не хочет, чтобы я работала, а я могу. В то же время денег он особо не дает. Говорит, что я могу не работать. Я могу не работать, а его мотивировать. Не пойму как. Не пойму, как его мотивировать. Света, Тут такое дело. Если вас не устраивает то материальное положение, которое вам дает муж, при том, что если вы не будете работать, ищите способы заработка. Сейчас очень много возможностей работать находясь дома. Отвечая на вопросы, которые уже были заданы. Так, мы с мужем договорились, что все, что приходит в семью пассивно, это общий бюджет, а все, что заработаем мы своим трудом. Личные деньги каждого. Так вообще правильно? Повторюсь. Правильно, так и хорошо вам. Если вы так договорились, молодцы, ну, я могу только поаплодировать. В итоге у нас три копилки и три подушки. Перебор, да, все нормально. Окей, молодцы. Так, почему муж всячески избегает пройти ваш финансовый марафон? Сто процентов боится услышать то, что ему не понравится. Вот и все. Согласна, что не надо работать над мужем, в первую очередь над собой. А если муж подвергается сомнению все мои подвижки и вселяет неуверенность в меня, в меня я без того не уверена, в себе не особо?» Это вопрос. Я вот не поняла сейчас. Если муж подвергает сомнению все ваши подвижки и вселяют в вас неуверенность, ищите э, тех людей, которые будут вас поддерживать. Я не говорю мужа меняйте, я говорю э, ищите тех людей, которые будут вас поддерживать и вселять вам уверенность. В семье муж может говорить, да у тебя ничего не получится, да ты вот, ну, может так говорить. И тут же толпа людей, которые будут говорить, у тебя все получится, ты молодец. И будут вселять в вас уверенность. Вы семью сохраните и вырастите профессионально, возможно. Так, так вот. Да. В общем, муж не хочет. Муж не хочет. Так, так, так. Как сделать так, чтобы поддержать, но в то же время не перебивать финансовую энергию мужа и не мешать ему зарабатывать? Вот ничего с ним не делать. Вот надежда. Вот с ним ничего не делать. Работайте над собой, зарабатывайте сами. Ну, сколько можете и договаривайтесь, что вы с этими деньгами будете делать. Так, заработок в семье. Чья ответственность? У меня в семье так. Я дома с детьми, их воспитываю, трое детей. А муж зарабатывает. Ну и как тратить деньги, решает он. Как быть? Если вас устраивает такое положение вещей, то окей. Значит, ну вот, муж зарабатывает, муж распределяет эти деньги. Для тех, кто был на финансовом марафоне первой части, которой я провожу вместе с Леной Блиновской, я говорю о раздельном семейном бюджете. Два слова скажу: на марафоне я рассказываю подробно: два слова расскажу вам, что я подразумеваю под раздельным семейным бюджетом. Смотрите: когда в семье живут два человека, два партнера муж и жена. У каждого из них есть своя денежная энергия. Если один работает, другой не работает и никак не имеет доступа к деньгам никаким, которыми он может распоряжаться, получается, что у них одна финансовая энергия на их семью. В случае, если даже жена не работает, сидит с детьми, у нее нету там никакого заработка, но муж ей выделяет неважно, какую сумму, какая сумма, цифра для Вселенной значения не имеет абсолютно. Если муж ей выделяет какую-то ежемесячную сумму, пусть это будет даже тысяча, и этой тысячей женщина будет распоряжаться по тем законам, опять-таки, которые я озвучиваю на марафоне, да, то тогда этих энергий будет две. Они будут разные по цифрам, безусловно, но по своей силе по своей мощности они будут другие, они каждая будет самостоятельной. Поэтому, когда я говорю «раздельный бюджет», это, я... это не означает, что я говорю, что все женщины должны работать. Нет! Я этого не утверждаю. Но то, что у женщины, даже не работающей, должен быть какой-то источник дохода, это важно! Это важно абсолютно во всех отношениях! И подумайте о том, что вы будете жить, как вы будете жить через 20 лет, через 30 лет, через 40 лет. Задайте себе вопрос, на что вы будете жить, каким образом, особенно в семье, особенно если вы сейчас не работаете. Придумывая отговорки для того, чтобы не выполнить упражнение, копилка. Как проработать? Вика, но ну задай себе вопрос, почему я не хочу, почему я не хочу финансового благополучия. Какую выгоду ты получаешь сейчас, когда ты остаешься в том в состоянии, в ком находится сейчас? Прослушала, про зарабатываю больше, но в последних словах подключила. Что делать-то забить? Я уже забыла, о чем был вопрос. Ну, да, забить. Договаривайтесь, договаривайтесь внутри. «Если я хочу выйти замуж за обеспеченного парня, избегая не очень обеспеченных. Это плохо? Это неплохо. Это ваш выбор. Но я нервничаю, когда парень не соответствует моим ожиданиям, не могу его уважать». Окей, да, это ваш выбор, это ваша шкала ценностей, без проблем. Только задайте себе вопрос, опять-таки, для чего вам этот парень? Для того, чтобы он вас обеспечивал? Тогда это проигрышный вариант. «А если я сама, принцесса, достойная, Хорошо зарабатываю. И для меня важно, чтобы рядом со мной был человек, который соответствует мне. Не какой-то там голодранец, да, а вот ну, для того, чтобы выйти замуж за принца, хорошо бы самой быть принцессой. Тогда все окей. То есть не для того, чтобы его богатство у него отобрать, а для того, чтобы чувствовать себя комфортно с таким мужчиной. Тогда это окей. Хочешь заработать, работай, хочешь разбогатеть, думай как. Прокомментируйте выражение. Хорошее выражение. Деньги рождаются, деньги к нам приходят не снаружи. Деньги это не зарплата за нашу работу. Деньги это наше внутреннее энергетическое состояние. Это ответ от Вселенной на то, как мы себя ведем, как живем, отвечая на прошлые, на заданные вопросы. Так, так, так. Проходила тренинг по психологии по отношениям. Там говорится, что это ответственность мужчины покрывать базовый уровень, жилье, еда, счета, а на расширение финансового сознания базы признает свою ответственность. Как быть там? Хочется, чтобы и мужчина был мужчиной, но и самой хорошо бы зарабатывать на удовольствие зарабатывайте на удовольствие. Смотрите, мужчину ни в коем случае не нужно принижать своими заработками. Да? То есть, если вы будете зарабатывать больше, чем мужчина да, или просто наравне с ним, или там не намного меньше, это не значит, что вы мужчину будете этим унижать. Наоборот, мужчине будет легче, он, возможно, будет испытывать благодарность вам за то, что вы делаете. Вы сможете для своих детей сделать больше в два раза. Ну, я, я противоречия не вижу, честно. И ну, считаю, конечно, что вот эти вот тренинги, которые говорят, что женщина должна задрать ноги наверх и там, тратить все деньги на себя, а муж должен ей все в клюве носить... Ну... Вот поэтому у нас потом, понимаете, и получаются провалы вот у очень многих фирм провалы очень многих людей, финансовые потери, потому что единицы могут вырваться из таких состояний, когда было все хорошо, бизнес работал, например, захотелось зарабатывать больше, взяли большие кредиты, и по какой-то причине не смогли их выплатить. Всяко бывает. Кризисы, бизнес не пошел, партнеры подвели и так далее и тому подобное. Хорошо, если есть женщина, которая может поддержать не словами и не будет тюкать его по голове, где деньги. Так, в чем особенность марафона финансовый ключ? Он сильно будет отличаться от расширения финансового сознания. Он очень сильно будет отличаться от марафона финансового сознания. Если в расширении финансового сознания я давала азы финансовой грамотности, то там будет чистая психология, там вообще и про грамотность нету ничего, там исключительно про энергии, про взаимоотношения с финансовыми... В общем, внутреннее финансовое состояние. ситуация Муж слушал вместе со мной финансовый марафон, и, конечно же, ему очень понравилась идея о раздельном бюджете. Но я чаще не работаю, чем работаю в силу определенных ситуаций. Теперь говорит так: заработаешь, купишь. Смотрите ну так тоже нечестно. Если вы живете в паре, то вы договариваетесь. Там, кстати, будет дальше вопрос, но я уже сейчас об этом скажу. Сразу договаривайтесь, кто что делает, кто на что тратит, кто в какой доли вкладывает в семью. Допустим, вы покупаете продукты, а муж заправляет машину. Ну, например, да. Если вы иногда поменяетесь местами, ну, это будет здорово и хорошо. Если вы сможете э -э, это, э -э, ну, помочь друг другу, это здорово, и это классно. Вот. Э -э, возьмите какие-то обязательства на себя. Какие-то обязательства на себя возьмет муж. Это будет договор ваш внутри семьи. Ну и дальше там, по поводу подарков или каких-то... Как материальных благ, которые уже не деньгами исчисляются, а которые представляют из себя что-то более, ну, что-то другое. Одежда, что там еще? Какие-то мелочи, которые, без которых женщине тяжело, тоже сначала договаривайтесь с мужем, как будет, когда вы не будете зарабатывать деньги. Так, так, так. То есть, еще раз повторюсь, раздельный бюджет раздельным бюджетом, но это не про то, что мой кошелек отдельно от твоего. Это про то, что у каждого из членов семьи должен быть свой бюджет, которым он будет распоряжаться исключительно по своему усмотрению. Вот так. <связываем> <связываем> <связываем> так. Дальше. «Правильно ли я поняла, что деньги из копилки можно положить на счет в банке, если они собираются на конкретную цель?» — Да, не обязательно их тратить. «Что делать со старыми потрепанными кошельками? Выбрасывать и не нужно их хранить?» они... Ц... Кошельки ценности не представляют. Ценность в кошельке представляют исключительно деньги, которые там лежат. И, кроме того, деньги — это не бумажки с цифрами и не, не железки с цифрами. Деньги – это энергия, и важно только то, какое у вас с ними взаимоотношение. Если у вас мелочь валяется везде там по всей квартире, да, и там в карманах вы на это не обращаете внимания, то это говорит о вашем взаимодействии с финансовой энергией. Как она будет к вам относиться, если вы относитесь к ней пренебрежительно? С уважением надо, но и без трепета, без сумасшедшей любви потому что у вас должны быть взаимоуважительные отношения, никак не трепетная любовь. «Благодарю за марафон. Деньги приходят в мою жизнь регулярно. Иногда со скрипом, но процесс пошел Отлично! Супер! Так, Тут рассказ о тренинге... <связывая> Я как-то случайно попала на что-то, по-другому это не назвать. Типа секты, что ли. Девушка все красиво рассказывала, типа мужчина должен вкладывать жену в образование и так далее. И финишная прямая, мы трясли деньгами в мешочки. Занавес. <связывая> Хорошо, что перед этим у меня был марафон у Анны с Леной, расширение сознания. Да, спасибо. Я ждала вопрос, вопроса нет. Так. Если в семье двое работающих взрослых, кто должен покрывать расходы на детей и дом? Как договоритесь? Вот как вы договоритесь, так и будет. Как в сексе? Что вам нравится, что вас устраивает обоих, что вам обоим приносит удовольствие? Если у одного одно представление у вас другое представление, значит, внесите корректировки, что необходимо сделать. Убегают ваши вопросы... Так. Подруга сказала: блин, <смех> что-то надо положить перед входом в квартиру под коврик. Ну, у каждого свои, да, свои фокусы. Мне нравится ваш подход, мы полностью в унисон. Пойду на марафон. Убежал вопрос: как проработать негативные установки, например, что денег не будет, если не работать? Приходите на марафон, вот, приходите вообще на автор жизни. Там Прорабатываются вообще все установки, все страхи и все ограничивающие убеждения. На крупные покупки жаба давит, тратится спокойнее, когда они просто лежат в кошельке. Как поступать? Это у вас, да, это у вас страх перед тем, что деньги исчезнут. Необходимо прорабатывать. Это, скорее, даже больше на финансовый ключ, который продолжение расширения финансового сознания. Обязательно ли, чтобы копилка была на что-то конкретное? Нет, не обязательно! Смотрите, я думаю, что вы просто не были на марафоне расширения финансового сознания. Обязательно, чтобы была подушка безопасности. Это энергетическая прокладка финансово-материальная, которая просто должна быть. Опять-таки, сумма значения не имеет. А когда мы собираем деньги в копилку, важно, чтобы они не застаивались. И поэтому из копилки ежемесячно необходимо деньги вынимать и, в идеале, класть их на подушку безопасности. Так, «Скажите, пожалуйста, действительно ли бывает так, что деньги приходят не работать?» Конечно, бывает! Конечно, бывает! То есть не пугайте меня! Неужели вы не знаете такие, такие случаи? Очень много случаев, когда деньги приходят не работают, когда люди выигрывают миллионы в лотерею, когда получают наследство, когда находят деньги. Ну, да, бывает. Но мое ограничивающее убеждение, мое персональное, которое не ограничивающее, но расширяющее, лучше работать. Ну вот честно, так надежнее и проще. После финансового марафона денег стало еще меньше. Подскажите направление движения, я не понимаю, что пошло не так. Но какие-то страхи, по всей видимости, есть, потому что есть еще так называемый синдром страха удачи. То есть, если заглянуть в результат, который вы получите потом, да, по всей видимости, есть какой-то страх, который останавливает вас, вот только чтобы, не дай бог, вы там не оказались вот на этом пике удачи. То есть, по всей видимости, вы боитесь какого-то результата. Я могу сейчас поугадывать только угадывать еще раз говорю это может быть моя фантазия но очень часто бывает так когда человек хочет вырваться из одного слоя попасть в другой финансового слоя да то есть зарабатываю грубо говоря тысячу хочу зарабатывать две условно специально не говорю валюта да какая потому что все абсолютно условно то вы понимаете что зарабатывая тысячи у вас такой вот склад жизни, у вас такое окружение, у вас такая работа, у вас такие люди, и к вам относятся так родители, к вам относятся так друзья, у вас такие взаимоотношения с мужем. И вы прекрасно понимаете, ваше подсознание понимает, даже не вы, что как только вы начнете зарабатывать две изменится ваша работа, изменится ваше окружение, изменится отношение ваших людей. Возможно, ваши родители к вам станут по-другому относиться. Возможно, у вас изменится отношение с мужем. Возможно, вам придется сменить друзей. И вас это пугает. То есть поэтому вы поработайте над тем, что будет с вами когда. Так. «Финансом так и не смогла заработать нужную сумму. Что это означает? Хотя загадывала вполне реальную сумму. Значит, что-то не доработали! Я получила в подарок в четыре раза выше, чем загаданная сумма. Ехал, Я вас поздравляю! Можно ли на путешествие на подушку безопасности складывать в одну копилку? Можно разделить, и потом их ну, в, соответствии, как, в пропорциональном соответствии. Как вы там решили? В конце месяца часть на копилку? Да. Собственно, вот я ответила на ваши вопросы. Вам очень идет стрижка. Да, спасибо большое. Я сменила прическу в очередной раз. Пыталась отрастить волосы, поняла, что я этого не хочу. И подстриглась. Тоже стало меньше детям купить вещи. Не могу, а надо. Они еще просят, что им хочется. Что им говорить? Ведь даже порой еду не могу купить. Ольга. Говорить, что сейчас это не входит в ваши планы, это будет там в другой раз, в следующий раз. Говорить, что денег нет, вот этого ни в коем случае нельзя. «Можно несколько копилок?» – «Можно». «Как и что объяснять про деньги детям? Мои 10 лет, и она без конца просит денег у папы, и это его раздражает». 10 лет... Уже, кстати, там был вопрос, который, с какого возраста можно давать деньги детям. Смотрите, 10 лет — это уже довольно ответственный ребенок, который может понимать, каким образом деньги даются. Необходимо объяснять, что деньги не печатаются. Да? Это необходимо их, к ним относиться бережно да? и к ним относиться внимательно. И, соответственно, к родителям, к их труду относиться тоже с уважением. Вот, поэтому, безусловно, деньги давать можно, дарить на какие-то события, да, но и учить ими распоряжаться. То есть не просто давать деньги, куда я ребенок их потратил, ну, просто бездумно, на ветер выкинул. Играйте с ними в финансовые игры. Вот, есть детские игры финансовые. Показывайте, обучайте, подсказывайте. Мне не пришла сумма, которую нужно получить, но она неожиданно пришла позже в один день. Это супер. Да, я вас поздравляю. Вот, если говорить о пропорциях, да, о том, сколько людей получили сумму и сколько людей не получили на финансовом, больше тех, кто получили. Вот все-таки больше тех, кто получили. Это означает то, что хорошо было проработано вот это, ну, хорошо была выполнена работа над собой. Можно ли потратить подушку безопасности или нежелательно? Слушайте, ну для чего подушка безопасности? Тогда, когда у вас. Давайте я вам расскажу, как использовать подушку безопасности по настоящему богатые люди, да, миллионеры. У них очень много денег в обороте, у них очень много денег в бизнесе там, и так далее, и так далее. Но деньги личные, деньги свои, которые в случае чего будут им необходимы для жизни, у них всегда тоже есть. Вот это вот и называется «подушка безопасности». И в тот момент, когда по каким-то причинам вдруг, например, у них э, что-то случается с бизнесом, у них есть возможность совершенно спокойно, не напрягаясь, без страха тратить деньги на жизнь, на семью. То есть вести привычный образ жизни но при этом искать другой способ ведения бизнеса, открывать другой бизнес. То есть это деньги просто совершенно, вот, совершенно разные, разделенные. Когда от вас слышите вопросы, можно ли потратить деньги из подушки безопасности для того, чтобы машину, например, купить, это неправильный подход. Ну, можно все, <смех> Вы же понимаете, что это ваши деньги, и как вы ими будете распоряжаться, это вам решать, вы взрослые люди! То есть, как вы ими распорядитесь, это только от вас зависит. Но ну вот, вот для чего подушка безопасности? Подушка безопасности необходима для действительно форс-мажорных обстоятельств тогда, когда у вас прекращается денежный поток из других источников. Когда уже в других источниках денег нет, тогда беремся за подушку безопасности. Для чего? Для того, чтобы наладить те потоки. И когда они наладятся, опять пополняем подушку и оставляем ее. Мне спокойнее, когда деньги лежат в кошельке, чем тратить на крупные покупки. Как от этого избавиться? Не помогло в расширение финансового сознания. Ну, да, это страх остаться голодной, остаться. Приходите на финансовый ключ. Я там даю другие психологические упражнения. Бонусом буду еще давать. Так, но сама я стала по-другому к ним относиться. Муж перестал бубнеть. Если вдруг решил купить что-то себе раньше, постоянно ворчал. Надеюсь, все еще наладится. Наладится. Смотрите, эффект от расширения финансового сознания приходит у кого-то через, ну у кого-то сразу, у кого-то через год. Все равно сознание ваше изменилось. Все равно будет по-другому просила деньги на время для получения процентов для себя и тем, кто дает, мне их дали, но я отказалась, так как поняла, что это очень рискованно получается, отказалась. Это большая сумма, ну хорошо, да. То есть мне кажется, что это правильное решение было. Так. Как трансформировать страхи после неудач в других сферах бизнеса, которые иногда закрадываются, хотя я и нашла себя на сто процентов дела. Это работать с ограничивающими убеждениями безусловно, эти страхи накладывают на нас отпечаток. воспринять это как опыт, который поможет вам больше эти ошибки не совершать, а совершать другие, и тоже чему-то учиться. так, так, так. завели бы копилку, но пока что для того, чтобы покосить все долговые обязательства, то есть сейчас мы тратим в счет кредита, да. Ну, конечно, кредит погасить в первую очередь прямо кровь бизнеса. Если проходил у вас с Леной финансовый марафон, есть ли смысл идти? Необходимо идти. Это продолжение. Это совершенно другое во всех смыслах штука. Можно ли давать просящим нуждающимся мелочь? Я, я сильно за благотворительность, но я сильно за благотворительность, которая целенаправленная, потому что те, кто просят на улице, они не всегда нуждающиеся, чаще всего это профессиональные нищие. Поэтому я за то, чтобы совершать благие поступки, помогать тем, кто нуждается в фонды, конкретные люди. Если Оглянуться по сторонам, вы наверняка увидите людей, которым необходима помощь, даже среди ваших соседей. Поэтому вот так. У вас есть страхи или вы уже не даете им шансов появиться. Слушайте, страхи есть у всех. Другое дело, что я умею с ними работать. Знаете, хороший терапевт, хороший психотерапевт, это тот, не тот, у кого нет тараканов, а тот, кто знает своих тараканов по именам и умеет их дрессировать. Поэтому так что так. Ну что, на этом чудесном вопросе, вы знаете, я, наверное, этому вопросу и даже присужу победу про мои страхи. Вот. На этом оптимистичном и очень приятном вопросе я с вами прощаюсь и до скорых встреч!